Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня я поделюсь с вами рецептом, как восстановить жизненную энергию с помощью естественных сил природы. О чем идет речь? Речь идет об энергии солнца, воды, воздуха, земли. Но в режиме самоизоляции мы с вами лишены возможности взаимодействовать с этими энергиями. Что же можно сделать? Возьмите цветочный горшок, наполните его землей и посадите в него растения. Ну вот я посадила лук для того, чтобы вырастить витамины. Можно посадить лук, укроп, петрушку, кинзу, руколу, ну, то есть все, что вам захочется. Если же у вас нет желания выращивать растения, то возьмите и посадите цветы. Или ухаживайте за теми цветами, которые у вас уже есть. Возможно, вы обращали внимание, что когда мы взаимодействуем с землей, что-нибудь копаем, что-нибудь вырываем, какие-нибудь пропалываем или э, просто касаемся каких-то растений, то внутренне у нас появляется такое ощущение умиротворения и спокойствия. И это действительно так, потому что энергия земли обладает таким свойством, как забирать отрицательную энергию, снимать стресс. И поэтому э, можно просто взять и взаимодействовать, и поухаживать за цветами. Если же нет такого желания, то можно взять, допустим, газонную травку и посадить ее в горшок. И тогда, когда трава подрастет, вырастет, вы сможете взять и касаться ваших растений, почувствовать вот эту вот энергию, которую отдают вам растения и земля. И таким образом вы сможете убить сразу несколько зайцев. Во-первых, вы с пользой проведете время. Во-вторых, вы отвлечетесь от каких-то повседневных мыслей и переключите себя на растение. И в-третьих, вы, конечно же, получите энергию Земли, сбросите стресс и получите энергию Земли. Вот такой простой рецепт. Напишите, пожалуйста, как вы сбрасываете отрицательную энергию, как вы взаимодействуете с Землей.